вот ребят сегодня решили посмотреть что происходит с кондиционером на вести спорт Правда мы начали, у нас была жара, солнце светило, было что-то порядка 32 градусов на улице и тут же долбанул такой лютый дождь, потемнело сразу с градом, причем такой вообще сильный. Но в принципе все как бы разъяснили для себя и поняли, почему немного плавали оборота, а то иногда даже плавали сильно. На холостом ходу именно со включенным кондеем. Завтра, конечно, мы испытаем еще при жаркой температуре. Сейчас она все-таки опустилась у нас до 20 градусов. Но прогресс есть. То есть э, э, что там происходило? Там не хватало э, э, лучше начать, наверное, сначала. Не... На автомобиле установлены, естественно, валыжи на Вести спорт. Низов там не так, что сказать, что момент там очень хороший. И при включении кондиционера просто не хватало момента. Проваливались очень сильно обороты при включении, получалось муфты. Там даже не то, что обороты, а как бы момента мотора не хватало. И получалось перерегулирование холостого хода. То есть не компенсировался этот момент, как положено при включении кондиционера а был низким очень и получалось, что обороты падали а регулятор холостого хода его начинал поднимать понимал, что очень много поднял начинал опускать опять потом опять поднимает, опускает то есть он ну, сделан для того, чтобы регулировать холостой ход но не под такими нагрузками есть определенные таблицы компенсации как бы крутящего момента от хладагента от давления, там, она трехмерная как таковая вот, взята, естественно, она была, никто ее не правил по заводу в этой прошивке. Она как была там от 1.8 обычного мотора, с ее там валами, со всей вот этой, вытекающими отсюда. Но не сделали так, как это должно было быть на спорте. Но, посидев, поковыряли мы и поняли, что нужно немножко компенсировать момент. Что сделали? Ну, подняли немножко этот момент как таковой. Сейчас вот обороты у нас все ровненько. Как видите, потребление бензина 1, 1, 2, ну, вообще 0,9 он там, 0,9, 1 литр. Сейчас вот кондиционер выключен. То есть все выключено как бы. Сейчас я вот попробую вентилятор накрутить, соответственно. Ну и включаю кондиционер. вот кондиционер я как бы включил вот видно что потребление пошло Топлива чуть поболее 1,4 там ну может 1,7 быть но обороты при этом как бы стабильно все стоит вот оно это сейчас включен кондиционер вот как видите то есть я могу максимальную нагрузку там не знаю минимальную температуру накрутить И все четенько. Видите, стрелка не шевелится. Потребление воздуха 1,6-1,7. Вот отключаю кондиционер. Все, отключился. Сейчас продуется там радиаторы и все остальное. Вот упало потребление. Вот он выключен выставлю температуру двадцатку вот отключен вот включен вот он включился не все четко вообще по обороту вот опять сейчас выключаю сейчас время пройдет но ну, вот он выключился и включаю. Вот включился То есть С кондиционером мы сегодня все эти проблемы решили Единственное, что завтра Попробуем все-таки В жаркую погоду Как то будет, потому что подкапотка будет Более горячая, там еще от температуры воздуха очень сильно это все зависит И Ну испытаем, там будет видно Владелец автомобиля мне расскажет Что и как позвонит Ну и Дальше будем тогда уже ковырять и смотреть э, э, все эти нюансы остальные. В общем, с кондиционером, по крайней мере, сегодня мы у нас прогресс очень неплохой. Единственное, я просто с ним до этого не ковырялся. Машин очень мало подъезжает, как бы. А, скорее всего, у многих из-за этого вот при жаркой погоде эти э, обороты и плавали. Ну и плюс э, немножко поправили. Э, педаль как бы работу и все в общем ну все не забываем подписываться жмем колокольчик и все остальное всем пока